Спасти жизнь человеку – задача для профессионала. Диктант победы вместе с Казанским университетом. Поговорим о детях. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. В МГУ имени Ломоносова стартовал шестой форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Организатором форума выступил Российский союз ректоров и Московский университет с российской стороны и Ассоциация ведущих университетов Ирана и Тегеранский университет с иранской стороны. Казанский федеральный университет на мероприятии представлял ректор вуза Ленар Сафин. В симуляционном центре Казанского федерального университета прошел конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи. Кто судьи и по каким критериям отбирают лучших из лучших, расскажет Карина Саяхова.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 культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел карьерный форум «Пробуй, знай, действуй». Студенты и школьники прослушали лекции от потенциальных работодателей, поучаствовали в практикумах по составлению портфолио и узнали, как сделать первый шаг на пути к успешной карьере. Карьерный форум посетили свыше тысячи человек – школьники, студенты, выпускники и потенциальные работодатели. Вопрос работы актуален всегда. В программе мероприятия были представлены стендовая выставка работодателей, образовательные лекции на тему профориентации и построения карьерного трека, мастер-классы практикумы по составлению портфолио и резюме и профориентационные игры. Они могут у стендов работодателей заполнить свои заявки, они могут оставить свои резюме и, соответственно, в дальнейшем коммуникация продолжается через цифровую. Карьерную среду, в стендовой выставке организации работодателей приняли участие более 50 компаний. Немаловажно, что была представлена стендовая выставка дополнительных образовательных программ КФУ. Эксперты отмечают, что в профориентации школьников есть пробелы. Все вузы должны заниматься этой работой, даже со студентами. Кроме этого, еще в стендовой выставке свой стенд представил КФУ как работодатель. Все-таки наш университет является крупным работодателем в Республике и в России. И, соответственно, мы содействуем управлению кадров нашего университета в повышении чар-бренда и уличей насмотренности среди студентов и выпускников. Также отметим, что в рамках карьерного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве совместной деятельности и использовании КФУ цифровой карьерной среды факультетус. Соглашение послужит не только формальным закреплением совместной работы, но и углублением возможности развития и тестирования новых подходов и функционала, в будущем доступного для всех университетов страны. Карина Саяхова, Ленаргий Затулин, Универньюс. Столица Татарстана стала площадкой для 20-го Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Какие вопросы будут затронуты в ходе форума, расскажет наш корреспондент.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 Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет – один из лидеров среди нестоличных университетов России по количеству бюджетных мест. В приемную кампанию 2023 года их доступно свыше 7 тысяч. Об этом сообщил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Планируется, что по итогам приемной кампании ряды студентов Казанского федерального университета пополнят 15 тысяч первокурсников. В зале попечительского совета состоялось очередное заседание ученого совета КФУ. Традиционно повестка дня включала в себя несколько блоков. Провел мероприятие первый проректор. Проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. В Казани состоялась 81-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан», посвященная столетию Министерства спорта Российской Федерации. Маршрут эстафеты прошел по улице Кремлевской, отправной точкой стало главное здание КФУ. Ректора Казанского федерального университета по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука земле Даниса Нургалиева указом президента России Владимира Путина удостоили почетным званием Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Нагрудный знак к почетному званию проректор получил из рук Раисы Республики Татарстан Рустама Миниханова. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина.